Ребятушки, всем привет, с вами Егор Ус ТВ Расскажу вам про новый сервер PvP World X1 Куда мы идем со своими ребятами, ребятушки С моими ребятами мы туда идем захватить замок и получить 2000 долларов За любой замок, который вы захватываете, есть награда в колах Кала, Ты получаешь колы и ты можешь в личном кабинете вывести. Один кол, один доллар Это реальные бабки, понимаете На сервере разрешено строго одно окно это сервер PvP Interlut X1 remastered, где есть full buff, понимаете? На сервере вообще нету бафферов, все играют основными профессиями. Не, ну если ты хочешь за ежку тащить замок, то твои дела, как бы никто тебе это делать не запретит. Но твои бафы будут никому не нужны. И сервер абсолютно нестандартный в наше время, потому что сервер X1. При этом он PvP. Я тоже подумал, что это такое. PvP сервак и x1. Как такое может быть вообще? Вообще его играть можно за одно окно. Я зашел на сервак, ну просто бегаю, балдею, вот реально, ну пока и баф, и все есть. Просто покупай себе пушку, улучшай. Самое главное, что дроп х 1 Вот просто все X1. Данный сервер позиционирует себя как международный сервер. Основные ребята на этом сервере это бразильские игроки. На сервере нету э, штрафа на любые пушки. То есть ты зашел первого уровня, берешь себе в киране шаду пушку и идешь просто всех раздавливать. Плюс есть фулбаф. Фулбаф. Просто сказка. Вообще. Никакого доната нет на сервере. Вообще никакого доната. Задонатить можно на цвет ника. На цвет ника или премиум аккаунт. Один кол, 10 дней. Ну тебе этих 10 дней хватит насладиться игрой вообще. На сервере есть чемпионы, ребята, мобы, которые x 10x5. Итак, ребятушки, я обращаюсь именно к вам, ребята, которые со мной играют. У меня появилась цель э, захватить здесь замок самый крутой клан здесь, который есть, это бразильский клан, их там 35 человек, понимаете? Вот. Вчера была осада, они пришли одной пачкой. Я приглашаю всех вас сюда, показать мастер-класс, вступайте в мой клан, приходите, ищите меня в игре, ник Дум, как всегда, ник вот. И будем вместе отвоевывать замок и получать за это доллары, понимаете? То есть это реально интересно. Это реально интересно, ребятушки. Всех жду. Сервер открыт уже сейчас, на него уже можно заходить, понимаете? Заходишь и просто балдеешь.